Как ускорить обмен веществ и снизить вес тела при сидячем образе жизни? Значит, да, вопрос встает, есть значит, это, это, это очень полные люди, а и есть люди, которые не очень полные, но целый день сидячий образ жизни на работе сидят, за компьютером сидят, в, в кассе, в магазине сидят. И сейчас очень много таких людей, которых обмен веществ снижен именно из-за того, что сидячий образ жизни. Я сейчас не буду говорить, что при этом происходит, какие процессы в организме. Об этом вы все узнаете уже на курсах. А сейчас вы со мной просто согласитесь, что да, если люди сидят, у них и здоровье портится, и проблемы сердечные с кровеносными сосудами и сердцем, и с позвоночником проблемы возникают. Поэтому для того, чтобы снизить весь тело при сидячем образе жизни, то есть не может человек очень много двигаться, не может там больше себе позволять, нет времени. Так вот первое, что казалось бы странным, совершенно обычное кажется явление, относиться ко всему оптимистично, вырабатывать в себе оптимизм он уже снимает многие заслонки с нашего организма, наш оптимизм. Именно на похудании нужно быть оптимистичным, как вот ребенок. Все, не обращайте на кого внимания в этом смысле. Вы на похудании, вы снимаете весело, вы имеете право быть оптимистом и все делать радостно. Снимаются заслонки с организма, снимаются с, э, всякие запоры с э, нервной системы, с психики, и человеческое тело начинает намного лучше работать. Также очень важно избегать общения с пессимистически настроенными людьми. Аккуратненько стараться не, не участвовать в разговорах с теми, кто пессимист – это его проблемы, пусть он сам решает, когда вы на снятии веса тела, не решайте проблемы пессимистически настроенных людей. Также смотреть, мы, конечно, слушаем радио, смотрим телепередачи. Так вот, жизнь должна быть веселой и радостной на похудании, и вы имеете право смотреть и слушать только жизнерадостные и веселые передачи. Также стоит добавить в свой рацион чаи, и об этом тоже у вас будет говориться. Сейчас я просто сообщаю, что очень хорошо для людей со сниженным обменом веществ, для образе жизни при похудании, чаи из лобазника, из крапивы, цветы черемухи, березовый лист, бурачник. Также э, э, помогает повышать обмен веществ в кофе, но не более двух чашек в тень. Но и у кого есть зависимость кофемания уже, да тем наоборот, кофе может снизить обмен веществ. Такой момент есть. Но я надеюсь, что это не так уж часто распространено. Кто пьет, скажем, 4-6 чашек крепкого кофе ежедневно, тем точно кофе не поможет. Поможет только тем, кто, в общем-то, в миру. Одна-две чашки и достаточно в первую половину дня это улучшает обмен веществ на похудание Также, просто говоря, Горячая вода, значит не холодная вода на похудании, а горячая вода. И горячая вода с лимоном, это все повышает обмен веществ, помогает более быстрому выводу жира из организма. Я остановлюсь. На такой траве, как бурачник, его многие знают, его знают еще как огуречная трава. Огуречная трава, он очищает э, организм от шлаков на похудании и э, особенно хорошо тем, кто не может быть достаточно подвижным, чтобы э, кровь лучше ходила сама по себе за счет нашей подвижности. Если не может, то вот э, есть ряд трав, из них, одних, из них э, такая трава, как бурачник его делают таким образом одна столовая ложка свежей травы она уже вот, -вот в некоторых районах уже растет она весной начинает появляться рано ее листочки синие синие такие цветочки огуречная трава значит одна столовая ложка свежей травы и цветков бурачника. нужно залить 200 мл кипятка и закутать и оставить на несколько часов пить глотками в течение дня вот это одну один стакан вот этого чая Пить глотками в течение дня между приемами пищи. Э, настой благоприятно действует также на печень, на кишечник, на суставы, на кровеносные сосуды. Он значит поднимает обмен веществ и кто у кого есть своя дача, есть какой-то свой огородик, вот эту травочку, значит, не, не только в салат, но в виде вот такого чая. Если вы хотите достичь еще более лучших результатов и узнать много нового о поздоровительном похудании, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также ставьте мне нравится за полезное видео и, конечно, пишите в своих комментариях, каких результатов вы добились.